мотек представляет лодочный мотор парсу данный мотор может устанавливаться на лодке как резиновой, так и металлические который длиной свыше 3,5 метра. и для скорости до то есть свыше 30 км в час данный тип двигателя он двухтактный он имеет два цилиндра открывается вот так вот капот он двухцилиндровый, на каждую свечу своя катушка зажигания, мотор жидкостного охлаждения, в нем 15 лошадиных сил. Двигатель изменяет угол опережения зажигания за счет проворачивания ручки газа. Есть система безопасности, так как этот двигатель двухскоростной, то есть есть передача вперед, передача назад. На нейтральной передаче вы можете провернуть мотор. На включенной передаче двигатель не проворачивается. Вот. Есть возможность установления, установки электростартера. То есть вот электропроводка для него, вот для него крепление. Также легко устанавливается на место капот. И защелкивается. Вот этим рычагом то есть все капот закрыт что входит в комплектацию этого мотора то есть это румпель который регулируется по углу он с регулировкой оборотов двигателя на самом румпеле есть регулятор плавности хода чека безопасности и кнопка стопа двигателя. Также, сразу, сразу же здесь вы видите рычаг переключения передач, то есть на себя передача вперед, нейтральная передача и передача назад. Есть подсос. И, конечно же, запуск, ручка запуска двигателя. Подымается двигатель вот таким вот образом. Рычаг на себя. Вы подняли дверь. Есть 4, 4 позиции настройки угла трима. То есть вы его настраиваете вручную вот так. Отверстие для выхода воды. Окна с забора воды, антикавитационная пластина и, конечно же, чтобы опустить двигатель, вы его тянете чуть на себя, убираете в обратную сторону рычаг и его опускаете. Заводится лодочный мотор Парсон очень легко он тихо работает и э, как видите вибрация полностью отсутствует на самом рукеле то есть у вас движется только двигатель ручка не вибрирует так вот передача вперед нейтральную передачу и включаете заднюю. Стоп двигатель? В этой комплектации двигателя у вас идет выносной бак. Он на 24 литра. Бак достаточно прочный и э, имеет уровень топлива. Подключается он легко, то есть там э, штуцера с защелкой. Для подкачки топлива у вас есть вот такая вот груша. Она с указателем э, движения топлива, то есть бензина будет типа трубки, и вставляется вот сюда. Есть для установки То есть есть отверстие В самом Креплении транса вот, то есть, ну, Для повседневного использования Вес этого двигателя 37 килограмм То есть есть конечно же ручки Для того чтобы его переносить было легко То есть есть вот такая металлическая ручка здесь И под самим двигателем Вот такое вот отверстие То есть как? Этот двигатель, как правило, это уже для более серьезных каких-то подходов к рыбалке, либо для других его использований.